Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Сегодня мы с вами будем шить бесшовные трусики за 5 минут. Как вы помните, на одном из прошлых уроков мы с вами шили маечку пятиминутку нательную, которая является незаменимой вещью в гардеробе. Надеюсь, вы тоже оцените ее функционал. Итак, вот она моя маечка. Потому что тот урок у нас закончился на том, что я должна была убрать все хвостики, сделать закрепочки. Но, собственно, вот маечка. Смотрите, какая готовая, хорошая. Нет ни ниточек никаких, вся отутюженная. Четыре шва. Итак, девочки, вы не представляете, какая она нежная, насколько нежная вот эта вот кулирка из бамбука. Надеюсь, что вы тоже сможете найти такой материал. Маечку я откладываю в сторону, но я подумала: что ну как так, маечка одна, нужен комплект. Трусики. Кстати, девчонки, которые зарабатывают по шивам белья, либо хотят только это делать, но не уверены еще в своих силах именно в таком, знаете, в серьезном белье белье на каркасах, вы можете закупиться вот такой кулиркой. Она, в принципе, недорогая. С одной ширины и с длины, например, да, если вы берете длину маечки, то, как правило, ширина таких полотен очень широкая, метр шестьдесят, иногда метр восемьдесят, ну, как минимум, метр пятьдесят. А как вы видели, ну, если вот, допустим, брать мой размер, тут получается, что с одного отреза, да, с одной длины, выйдет, ну, как минимум, два комплекта маечки и трусиков. Вы можете сшить такой комплект и, например, пробовать ну, продавать его, да, как бы из наличия, можно шить на заказ своим подружкам. То есть это простейшее, что вы можете сделать. Вот вы новичок в пошиве, да, но хотите попробовать зарабатывать своим хобби. Пожалуйста, вы можете шить вот такие вот простые комплекты пятиминутки. Самое главное, вот самое главное, чтобы, когда вы счете ну, и для себя, и на заказ, смотрите, когда мы срезаем вот эти открытые срезы, да, низ, горловину, пройму, ножницы, видите, гладко, ровно, чтобы не было вот этих вот зазубрин, когда краишь материал и там вот остаются такие заусенцы. Ровненько, гладенько, чтобы был ровный красивый срез. Ну и а, работайте на оверлоке строчку. Вот давайте я вам покажу. Вот у меня, и так прошу оператора поближе показать. Вот строчка оверлочная. Четырех нитку я заправляю. Четыре ниточки получается, что он обметывает, и стачивает одновременно. И Получается вот такой ровный, смотрите, хороший шов. Вот такая вот красота. И он, естественно, растяжимый. да? Вот, сделайте все аккуратно и пробуйте свои силы зарабатывать на своем хобби. Так, ну ладно, это лирическое отступление. Я достаю снова свой кусочек трикотажа. Он уже подмялся, но ничего, мы это все приутюжим. А, смотрите, вот как раз у меня остался выпад. У меня есть отработанная база трусиков. Моя любимая. Все, припуски на швы мне не нужны к этой базе. Передняя деталь, спинка и ластовица. А, смотрите, ластовица здесь все равно нужна. Хотя иногда я, я видела и в продаже белье бесшовное, без ластовицы, просто вот этот вот нижний шов, он уходит под ягодичную складку, ну и, собственно, все. Можно оставлять так, но как-то давайте попробуем с ластовицей сделать и придумать, как это все обработать. Все, я выкраиваю две детали, о, три детали, извините, переднюю, спинку и ластовицу. Все, и возвращаюсь к вам. Итак, возвращаюсь, девочки и мальчики, если есть таковые на нашем канале. Ну что, передняя деталь, спинка и ластовица, которая повторяет часть передней детали. Теперь снова на оверлок стачиваем боковые швы и стачиваем нижний шов. Смотрите как, напоминаю, всегда это проговариваю. Итак лицевая сторона передней детали, лицевая сторона смотрит на нас, на нее мы укладываем заднюю деталь ну, лицевой стороной к лицевой стороне передней, вот так вот. Все вот эти уголочки должны пока остаться, все можно ровненько сделать, и укладываем ластовицу, деталь ластовицы лицевой стороной на изнаночную сторону спинки. И вот такой слоеный пирожок стачиваем по нижнему шву. Смотрите, на данном этапе, пока у нас трусики вот в таком развернутом виде, можно отогнуть ластовицу на переднюю деталь вот это все у нас потом срежется, спрячется, остановится И а, вот таким образом приметать или приколоть ластовицу а, по краям. Ну, я аккуратно расправила, потом приутюжим, не будут лекаться в вот записи. И стачиваем боковые швы. А, все то же самое, как в видео с маечкой. Аккуратненько стачиваем, оставляем кончики. И потом их убираем. Можно сделать закрепочки вручную, можно на машинке аккуратно, если у вас машинка берет а, такую тонкую, деликатную ткань. Вот такая красота. Сейчас я уберу ниточки, все приутюжу и вернусь в ковер. Промежуточный вариант. Трусики почти закончены, закрепки, все стачено по боковым швам, внизу вот этот нижний шов тоже классный, смотрите, с лицевой стороны, с изнаночки все чистенько, да, чтобы не оставлять. Теперь смотрите, у нас с изнаночной стороны остается деталь ластовицы, и вот тут, вот она у меня, ну пока в таком виде, просто уже в кольцо по боковым швам трусики у нас стачены. Смотрите, аккуратненько, просто я так тоже уже делала, мы можем обычной швейной машиной либо прямой строчкой вот этот маленький участок закрепить, либо таким, знаете, деликатным небольшим швом зигзаг. Я делаю прямой строчкой, если честно, зигзаг мне не нужен, потому что вот эта часть, она сильно не растягивается вот в этой зоне. Нет такого сильного натяжения. Даже если оно есть, то прямая строчка, она выдерживает. Аккуратненько делаю небольшую закрепочку и где-то на 2 мм от края проходим на швейной машине прямой строчкой и выполняем снова закрепку все с двух сторон ластовицу закрепили и тогда получается все таки эта часть наша интимная да гигиеническая она э, выполнена из двух слоев вот этой самой кулирки сейчас я сделаю э, вот эти вот закрепки два закрепочных шва и э, будем любоваться готовым результатом Итак, смотрим, что у нас получается. Девочки, вот участок ластовицы. Если что-то нужно подрезать, здесь бывает, знаете, миллиметры. Аккуратненько равняем. вот тут вот можно аккуратненько прям миллиметр. Какие-то, знаете, штрихи, вот все, идеально ровно. С изнаночной стороны, смотрите, тоже все ровненько, аккуратненько. Вот этот кармашек остается не зашитым, как и всегда во всех моделях трусиков. Еще одна рекомендация напоследок. Верхний срез обрабатывать резинка или нет? Но у нас трусики заявлялись как бесшовные, то есть вырезы для ног и верхний срез без швов. Если вам будет некомфортно и будет такое ощущение, что трусики спадают, то можно по верхнему срезу пришить аккуратненько резиночку. Какую-нибудь такую, знаете, выбираете не широкую, тоненькую, хорошо растяжимую. Либо пробуйте, просто отработайте. Вы понимаете, что, например, кулирка такого качества, которая хорошо тянется, которая даже не ощущается на теле. То есть вот эту степень натяжения отработайте для себя. Может быть, вам нужно заложить в базовую основу таких трусиков коэффициент растяжимости не 15%, как мы делаем для обычной кулирки, для бифлекса, да, и потом обрабатываем эластичной тесьмой. Заложите 20 иногда 25%, потому что вот данная маечка, вот если посмотрим да, на нее, вот мы ее сшили, ну, она очень кажется маленькой, но я знаю, что кулирка растягивается хорошо, и эта маечка плотная и комфортно сядет на мою фигуру. Попробуйте такой комплект сшить один раз, например, на себя, отработайте. Если вы потом счете на заказ, либо на продажу, вы уже будете знать, какой коэффициент растяжимости закладывать вот в такие вот бесшовные изделия, и как себя ведет, как себя ведет простижимость, то та или иная кулирка да, какого-то там качества. Она же бывает поплотнее, бывает еще более простижимее. Поэтому вот эти моменты нужно нарабатывать и просто опытным путем добиваться нужного результата. Ну что, друзья, просто, легко, трусики за пять минут, а кто обещал, что будет сложно. Носите с удовольствием комплект, радуйте себя, своих близких. Кстати, по такому же типу, из такой же эластичной кулирки можно сшить для себя боди. Причем боди можно сделать без застежки внизу. Если у вас хороший вырез горловины и вы проходите бедрами, то нижний шов вы обрабатываете точно так же, как и у трусиков, без застежки. И можно носить вот такое телесное, нательное изделие, как боди. Кстати, боди вы можете сконструировать по моему курсу обширному, где я показываю построение базовой основы боди с выточкой и без выточки. Так что приобретайте мой курс про боди и шейте себе новые красивые изделия. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. Пишите свои пожелания в комментариях под этим видео, и я сниму для вас новые уроки по вашим заявкам. Всем пока!